Я стабильно работал в плюс на небольших депозитах. Почему же брокер начал меня сливать, когда я вложил крупную сумму? Как назло, рынок поменялся, и моя стратегия больше не работает. Я ведь был уверен в том, что смогу выйти в плюс. Я закинул на депозит всю зарплату, меня просто преследуют неудачи. Я думаю, что для многих подобная ситуация будет знакомой. Вы стабильно работали в плюс на небольших депозитах, а потом решили перейти на ступеньку повыше. Как только выложили крупную сумму, к примеру, вашу зарплату, сбережение или долг, который вы взяли, у вас началась серия убытков. Вам начинает казаться, что все настроено против вас. Почему-то та торговая система, которая давала вам стабильный плюс, вдруг перестала работать. Неужели рынок поменялся буквально за один день? Может это брокер виноват? Наверняка он рисует котировки. Да нет, это определенно крупный игрок. В этом видео, ребятки, мы узнаем горькую правду. Кто же в действительности стоит за вашими сливами и почему же прибыльные торговые системы перестают работать на крупных депозитах? Психологический потолок. Именно об этом пойдет речь в сегодняшнем видео. Давайте с вами полностью разберемся в этом термине и начнем мы с самого-самого начала. Итак, трейдинг – это полностью индивидуальная и интуитивная сфера деятельности, заработок которой зависит от психологии. Подобно тому, как художник пишет картину, трейдер пропускает через свое сознание реалии рынка, формируя свое личное тонкое восприятие, основанное на совмещении базовых шаблонных знаний и индивидуального опыта торговли. Проще говоря, трейдинг – это искусство, и каждый здесь является творцом. Методик и стратегии может быть несчитанное количество, но в конечном счете нам важен только профит. Это и является основной целью всех людей, которые пришли в эту сферу. А кто же сюда больше всего стремится? В основном это небогатые люди, которые хотят получить финансовую независимость и выбраться из нищеты. По статистике, средний депозит у брокеров варьируется в районе нескольких сотен долларов. Люди ходят на ненавистную работу, застревают в кредитах, им нужно кормить свою семью, детей. Жизнь становится похожа на выживание, и естественно хочется выйти из этого замкнутого круга. Случайно или нет, люди натыкаются на сферу трейдинга, они начинают интересоваться этой тематикой и узнают, что для заработка достаточно просто нажимать две кнопочки в нужный момент времени. Конечно, они соблазняются и начинают все это изучать. После некоторого времени кто-то разочаровывается и поедает трейдинг, а кто-то, проявляя настойчивость, учится и проходит свой путь вплоть до стабильного выхода в плюс. Далее в голове у таких людей появляется мысль. Если я постоянно получаю прибыль с моего небольшого депозита, то я также могу торговать и на более крупных суммах. И как только эта нейронная связь появилась у трейдера в мозгу, он принимает решение вложить крупную сумму. А вот тут уже начинаются серьезные проблемы. Почему-то то, что работало месяцами, вдруг перестает работать. Ранее прибыльная торговая система дает убытки. Что же произошло? Человек попытался прыгнуть выше своей головы и наткнулся на потолок. Вот как это можно описать. Вместо того, чтобы постепенно наращивать депозит и осваивать крупные суммы, трейдер решил сразу же перейти на несколько шагов вперед. Естественно, так делать не стоит, если вы не привыкли к более большим суммам. Как известно, на ваш результат в трейдинге влияет абсолютно все, начиная от того, что вы съели на завтрак и заканчивая погодой. Профит – это психология. И при резкой смене депозита у вас появляется стресс и волнение. Это огромный удар по психике, особенно после того, как вы получили свой первый убыток. Если торговая система перестает работать, то трейдер зачастую начинает винить рынок или неудачное сечение обстоятельств. Запомните, если переложить ответственность на что-либо кроме себя самого, то будет только хуже. Торговая система не была нарушена. Нарушено ваше восприятие рынка и депозита из-за психологического давления. Крупный депозит для многих – это большая сумма, которую они с трудом получали на работе за один или несколько месяцев. Мысли о потере сбивают трейдеров с толку, их торговая система перестает работать в их же голове. Но из-за этого многие люди на этом этапе либо застревают, либо опять же покидают сферу трейдинга. Они начинают полностью менять свою торговую систему, и даже на меньших депозитах, на которых они раньше получали прибыль, они терпят убыток. Как я проговаривал начале, человек попытался прыгнуть выше своей головы и наткнулся на потолок, из-за которого он получил травму. Психологический потолок. Что же это такое? Наша психология и убеждения выстраиваются в нас с самого детства. Они формируются с семьей, окружением, школой, работой и всем остальным, что нас окружает. Кто-то считает, что зарабатывать деньги трудно, а кто-то считает, что легко. Для кого-то 1000 долларов – это колоссальные деньги, на которые можно жить несколько месяцев. А кто-то 1000 долларов платит только за завтрак. У каждого свой психологический потолок, и он зависит от восприятия денег. К примеру, у какого-то трейдера на счету может остаться 1 миллион долларов, и он будет считать, что жизнь кончена, потому что у него было в несколько десятков раз больше. А для кого-то миллион долларов – это недосягаемая мечта всей жизни. Итак, а как же пробить психологический потолок, при этом не получив травму? Для этого нужно увеличивать свой депозит очень плавно и никуда не спеша. Не надрывайтесь и ни в коем случае не пытайтесь разогнать депозит. Если у вас на счету, к примеру, 100 долларов, то возьмите себе цель сделать из них 250 долларов. И не за несколько дней, а как минимум за месяц. Если вы достигли данной цели, сделайте себе награду. Выведите 100 долларов, а 150 оставьте на счету. Далее возьмите себе следующую, более крупную цель. И с каждой выполненной целью вы должны награждать себя, чтобы ваше подсознание ассоциировало увеличение депозита счастьем. Друзья, если вы решили заняться трейдингом, то настраивайте себя на долгий и сложный путь. Здесь не место негативным эмоциям, вы должны быть максимально сдержанным, спокойным, уверенным, внимательным и воодушевленным. Читайте книги по психологии и по трейдингу. Обучайтесь и практикуйтесь. Заметьте, что книги по психологии я поставил на первое место. Профит в трейдинге заложен в психологии, причем не только вашей. Я верю, что у вас все получится, и каждый из вас станет счастливым и финансово независимым. Друзья, огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что такие видео требуют гораздо больше времени и сил, поэтому вы можете поддержать меня лайком и комментарием. Заранее вас благодарю. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.